Слушайте, ну, хороший парень. Олег Олег Григоренко. Олег Григоренко, привет. Привет. Я тоже надеюсь, что я у меня все сегодня получится, и нашим зрителям будет что? интересно. Это главный редактор э, издания «Семь на семь». Я не уверена, что мы вот здесь с вами должны говорить «Иностранный агент», «Туда-сюда». Не будем. «Семь а на семь, горизонтальная не Россия». Вы еще мы, мы еще не иностранные агенты. Мы пока что просто заблокированы в России, но пытаемся с нашей аудиторией работать не только через сайт, но и через наши социальные сети и телеграм-канал. Подписывайтесь И посмотрите, на наш, как... пожалуйста, да, да, вот там внизу, будет, там внизу ссылочки и на 7 на 7 горизонтальная Россия, и, конечно, на My Russian Rights. Я не знаю, можно ли это назвать нашим совместным проектом, но сегодня уж точно это наш совместный проект. Ольга, Олег. Олег, Ольга. Чума или начну... война? Я интересно, чума или война? Да, у меня сзади такой странный фон. Извините, я в Африке. По делу срочно. Но мы говорим о России, вокруг России, и что тут вообще у нас происходит. У нас это у нас... Думаю, что самое, самое важное, что утром в Херсонской области, с Херсона, с администрации был э, снят спущен э, российский флаг, уже отшутились все, что это отрицательное поднятие флага, и вроде как... Э, российские войска уходят из херсонской области. Правда, украинская страна говорит, что это, скорее всего, провокация, и таким образом украинские войска заманивают в город, где много премного ловушек. Поэтому, поэтому пока радоваться этому или не радоваться пока рано. И обмен пленами, конечно, состоялся в рамках 170 на 170 человек. И поскольку по я видела очень много российских таких проклевских каналов, где говорили про большой обмен, как русские возвращаются в Россию, ничего не говорили об украинцах. 74 из вернувшихся из плена украинцы защищали Азов-Сталь. Трое из них непосредственно служили в полку Азов. А еще сегодня суд Севастополя признал погибшими 17 моряков с крейсера Москва. Не прошло и полгода, которых ранее считали пропавшими без вести. А информация опубликована в картотеке суда. Так вот особенно, да, без шума и пыли, без громкого объявления. И об этом заявило а, а, агентство. Ну, в смысле агентство, агентство. А, интересная цифра. Количество беженцев из Украины с начала войны выросло до... 14 миллионов человек сообщили сегодня в ООН. А за время войны в приграничных регионах России погибло 33 человека. 18 от обстрелов с украинской стороны, еще 15 при падении российского военного самолета на жилой дом. Об этом пишут сегодня важные истории. А вот дождь сегодня тоже интересный сообщает. Мобилизованных, которые попали под минометный обстрел в Луганской области и были вынуждены отступить, хотят обвинить в дезертирстве. В конце октября военных, вооруженных только автоматами и гранатами, перебросили в зону минометных обстрелов, где у них кончились боеприпасы, еда и вода. И я сейчас закончу этот кусок новостей а, с того, что закончу тем, что в семи колониях Новосибирской области Полторы тысячи заключенных завербовали в ЧВК «Вагнер». Об этом рассказала «Русь сидящая» в важном истории. И эта тема будет развиваться сегодня на протяжении нашего сегодняшнего стрима. Ой, у меня падает все время ухо. Ну, мы с этим справимся. И я вернусь к новостям чуть-чуть попозже. Да, Олег? Да, и мне кажется, что очень показательная новость из Севастопольского суда, потому что, на мой взгляд, все, что сейчас происходит внутри России с мобилизацией, с отправкой вот этих людей, которых загребают буквально на улицах на фронт, и вообще справа нашей системы очень сильно напоминает то, что было во время ковида. И я помню апрель 2020 года, когда вот суды, они буквально напали первой жертвой всех ограничений, журналистов туда не пускали, и тогда снова приходилось, и журналистам приходилось информацию добывать вот по тем крупицам, там, крохам, которые можно было найти в интернете. И мне кажется, что с крейсером Москва это снова, это когда и просто для того, чтобы признать очевидное, нужно ковыряться где-то очень глубоко и вот это все вытаскивать. Ну, да, я думаю, что крейсер «Москва» — это просто настолько было давно, и я думаю, что про него все забыли, а сколько потом случилось. И предстоит это все раскапывать, раскапывать прежде, всего, собственно, прежде всего, собственно, вам. И а скажи, Олег, а что происходит вообще, что вам рассказывают в регионах с мобилизацией, она закончилась или нет? Я вот, например, вижу новость... Вижу новость, э, такую любопытную, из московского канала. В справочной Москвы заявили, что мобилизация в России не завершится, пока не будет подписан указ президента. А, когда мы, э, там какого это было числа, 28 числа, э, узнали о том, что мобилизация завершилась, мы, честно говоря... Но у нас редакции была маленькая шутка такая, локальная, что мобилизация завершилась, но этого никто не заметил, потому что а, вот в последние дни, а, как бы до вот этого объявления, а, мы получали там огромное количество новостей там из совершенно разных регионов. Там в Иваново, например, буквально проходили облавы на улицах, когда людей просто сотрудники ГИБДД останавливали машины и включали им повестки полицейские патрули дежурили в городе, смотрели на мужчин, которые подходят по возрасту по мобилизации, тоже проверяли у них документы, и эм, вручали им после этого повестки. И самая, одна из самых таких забавных э, фраз, по-моему, Дмитрия Пескова, да, что вот есть некоторая инерция военкоматов, вроде как мы объявили о том, что мобилизация закончилась, но у военкоматов осталась инерция. Более того, даже иногда эту инерцию признают официальные лица, потому что уже после мобилизации, по-моему, 2 ноября губернатор, ну, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, он подтвердил, что да, вроде как 28 числа все закончилось, но поскольку мы отпустили как бы из военкоматов многодетных детей, ну, происходила некоторая а такая как, агрессация. Отцов, отцов многодетных, многодетных отцов, да? Да, да, но потом, поскольку как бы были некоторые планы по мобилизации, то происходило, как он выразился, ротация. Это еще одно слово из разряда вот отрицательного поднятия флага вот этого новояза, И поэтому пришлось вручать повестки уже после того, как там центральное телевидение сказало, что все, ребят, частично мобилизация окончена. Я думаю, что мы можем посмотреть историю из Орла, где... Вот как проходили эти последние дни мобилизации, как это происходило вот в одном из регионов там... Центральной России. Мы с тобой уже видели этот сюжет, и мне на самом деле очень хотелось не дожидаться нашего стрима и выкладывать его везде. Но я просто заключенный. Посмотрите, пожалуйста. Изорла снял прекрасно с тошен блоге. Понятно кого-то утром сегодня забрали точнее поездку утром да, дали даже не упускают собраться жестко а что, вот других вариантов нет только так пообщаться блядь. как нам это узнать? напить да. вам вижу, что напить вам рассказывайте, не что, как вас вам напить области мобилизовывают. Короче, напить вам напить вам напить вам напить вам напить вам напить вам Просто что, цирк это, как, уродов. Да никак сейчас. Просто не ничего не происходит. Как, как... Здоров, здоров, здоров, все. Как бы на этом все завершилось, вся минкомиссия. Ни врачей, ничего. Спрашиваешь, что делать дальше, тебе говорят, жди. И все. Просто постоянно что-то ждешь. Вечером пришла повестка, сегодня уже уезжают. Ни попрощаться, ни собраться, ничего. Сборок тоже не дали? Абсолютно верно. Ни подъемных, ничего. Даже рассчитаться на рабочем месте не дали. Понятно. То есть денег да. у вас сейчас в руках тоже нет ни у кого. Да. А там будут, где деньги снять, если тебе закинуху сейчас? Честно, даже не знаю. Никакой вообще информации нет. Сейчас уезжаем на спецавтобазу и все. Спецавтобазу? Это куда? Сюда в Орле, что ли? Да. Там что, за граблями, что ли, на спецавтобазу? Ну, там, короче, я так понимаю, будем собираться, одеваться, строиться и уже оттуда отправляться. Понятно. Так и живем. Понятно. Ладно, завязываем. Давай. Класс. Это видео, да, это один из последних дней мобилизации в Орле. И там по разным подсчетам, там вот за, за последние дни, там один из дней, там, по-моему, 50 человек отправили вот в это предприятие. Там еще 87 человек. Но если так вот посчитать, да, если разбить вот эти вот 300 тысяч, которые как бы объявляли о том, что должны были, рай мобилизации на и разбить их по регионам то получается что орловская область там буквально там 20 процентов там 15 20 процентов мобилизованных вот пытались вот в плановом порядке за два последних дня отправить и не объяснив людям ни, никуда не должны попасть не дав им даже покращаться с родными и на прошлой неделе была однознаковая дата день памяти жертв политических репрессий и мы с нашими читателями обсуждали, я сам читал воспоминания о, о большом терроре, и э, меня всегда поражало э, вот это вот спускание планов, да, то есть вот когда на какие-то региональные, там, областные тройки, особые совещания спускали некий план по расстрелянным, они, выпол... и они выполняли их просто вот как бы формально, да, как будто там дрова грузили. И э, вот это видео, у меня возникло ощущение, что действительно был какой-то план, который надо было да, выполнить за два последних дня. И, по-моему, это нельзя так относиться к людям, это ужасно. Слышите, но э, помимо того, что э, вербуют на наемничество заключенных, э, помимо того, что загребают всех подряд по-прежнему, и то, что мы видели в, вот, в, из «Орла», это вообще невозможно представить, просто такое отношение к людям, которые в общем, граждане России пришли, как бы к этому не относиться, да, пришли, как они считают, исполнить свой долг. Но, но вербуют еще и граждан других стран. На прошлой деле рассказывали, что нам пишут туркменские правозащитники, что ЧВК Вагнер замечен в тюрьмах в Туркмении. Но я думаю, что не только ЧВК Вагнер этим отличается и забирает из тюрьмы иностранцев. Орел — это, конечно, не тюрьма, сам по себе город, но история с вербовкой иностранцев она произошла и там. И есть еще одно видео тоже из Орла, в котором на котором видно, как мигрантов, которые работали на одном из коммунальных предприятий города, им тоже пришли повестки, они тоже они были вынуждены пойти в военкомат. И давайте мы это видео посмотрим, потому что ну, это просто растерянные люди, которые не понимают, у них нет российского... Фактора, Мигрантам, людям, которые приехали и сюда зарабатывать деньги, делают. граждане Узбекистана. И вот 50 человек были вызваны сегодня по повестке. По какой ну, причине это, да, и для чего, мы не знаем. Это Основание это повестки написано, закон об, о военной службе. Uh -huh. Поэтому сейчас посмотрим повестку, подойдем. Ребята пришли военкомат которые не имеют гражданства которые имеют только возможность операции 50 54... как вам новость повестке? повестка пришла до да, всем а можете показать кто-нибудь у кого-то есть сейчас мы покажем нашим Зрителям, что тут написано. Значит, повестка ой, сити Приглашаем на основании закона о воинской обязанности и воинской службе. Требую вам 25 октября к 8.00 явиться по адресу город Орел, улица Маяковского, 56. По вопросу мобилизации. Скажите, вы являетесь гражданином Российской Федерации? Нет, не является вы гражданином Узбекистана. Да. Угу. Понятно. Ну ладно, будем разбираться, что у всех такая ситуация, да? да. Все повестки получили такие. Вот, на мой взгляд, выпиющий случай, когда призывают граждан, призывают, пытаются призывать граждан другой, другого государства вот для этих людей, которые мы только что видели, история с мобилизацией завершилась. Ну, может быть, она пока не завершилась, но, по крайней мере, их отпустили из военкомата. И, как рассказал директор этого предприятия, эко сотрудники уже вернулись на работу, и предприятие продолжает работать, но почему-то его попросили написать бумагу, что его, его сотрудники, граждане Узбекистана, все-таки приходили в ванкомат, но добиться такого исхода вот ему удалось, потому что, ну, он как-то очень быстро сориентировался и попросил прокуратуру проверить, что вообще происходит, потому что, вот, как он рассказывал, из 50 человек, получивших повестки, 20, у 28 вообще не было российских паспортов в принципе. И это тоже, в общем, на мой взгляд, история про вот это вот бездумное выполнение плана. Ну, вот есть предприятия, там они обязаны по закону оказывать какую-то помощь. Ну, пусть оказывают, а уж кто там, не знаю. Да, мне кажется, даже не столько бездумное выполнение планов, сколько умри ты сегодня, а я завтра. И такое хоть полное равнодушие вообще ко всему, полное какое-то, не знаю, исчезновение партии. Но не только, на самом деле, я не хотела бы обвинить только российских например, граждан или те, тех, кто занимается мобилизацией, только начальство, совсем нет. Когда пошла мобилизация, мобилизация, вербовка граждан Узбекистана, в том числе вот из Зон, мы пытались списаться, созвониться, как-то вообще прокоммуницировать с узбекским посольством. Причем сначала посол отвечал немножко в фейсбуке, в комментах, типа... Вот так. А потом вообще перестал. А потом вообще перестал, и слуха бьется, вот, Узбекистана Валентина Чуприк с этим делом. Ну, в общем, совершенно это бесполезно. Специально для узбекского посольства исполняю свою любимую песню. «На кой шайтан узбек война, в любой спросите чайхана, спросите в карават сарай, спросите у любой бабай». Там еще восемь куплетов. С припевом «Пулемет, дыр-дыр-дыр, автомат, тра-та-та». Александр Бирматросов, «Абразура, фигенда». А, Да-да, и попробуйте предъявить мне что-нибудь про искажение истории Великой Отечественной войны и все такое. А, слушайте, мы начали с новостей, в том числе и про Новосибирск, со ссылкой на «Русь сидящую» про то, как родственники заключенных, в общем, на моей памяти не впервые, не впервые но все-таки собрались и пошли к зоне этой К-14 и попытались отбить своих родственников. И с ними были журналисты, сегодня несколько наших коллег, наших изданий сделали про это новости. И совсем уже в конце дня, вот мне написали наши сотрудники, вот буквально вот час назад, что из колонии сообщили, осужденных чьи родственники приезжали в колонию, уже вернулись с карантина в отряды. Все, их уже не вербуют, репрессий нет. Поэтому дорогие родственники, которые пишут, нам полотно просто писем в Русь сидящий, спасите, помогите. Только мы не скажем, как нас зовут. Помогите нам, пожалуйста, анонимно вот это все например, прекратите, а мы не будем никуда жаловаться, мы очень боимся. И вот мы не знаем, там, как это все, это вот очень страшно все. Как бы хуже чего не было. Знаете что? Идите отбивайте. Вот люди смогли сделали. Сибиряки, младцы. Респект, уважение. Я, я надеюсь, что нам сейчас показывают фотографии, я просто еще раз скажу, что, товарищи, я просто в Африке, и я не очень хорошо вижу. Наверное, меня не очень хорошо видно, но я очень стараюсь. А, так, надо еще сказать, что что там с ковидом-то в России? Я ковид в России вижу, ощущаю, потому что я работаю с тюрьмами. И нам все время говорят, что э, кругом ковид, кругом э, кругом пандемия и закрываются колонии. Но пандемия, она такая очень и очень такая странная. Она обычно начинается там, куда собирается приезжать чвк вактор. Как только э, появляется, ну видимо телефонограмма или что-нибудь, что сейчас приедет пригожин или пригожинцы, там музыканты, оркестранты, там как угодно. Сразу в зоне объявляется пандемия, закрываются все свидания, вырубается телефонная связь, вырубается все и наступает ковид. Как забирают партию заключенных, так ковид через пару дней проходит. Но ведь нас же не только, не только этим, не этими изобретениями славные сейчас начальнички, да? как я понимаю, но при этом, при этом, слышала я про депутата иноагента, это же вы писали. Да, у нас это тоже вопрос об окончании мобилизации, потому что мобилизация у нас же не закончится, как и не заканчивается ковид. Я сегодня с утра буквально посмотрел по нескольким регионам, и я внезапно понял, что у нас действуют вот апрельские, майские указы 2020 года, указы губернаторов о том, что ковид продолжается, как бы там у них есть огромное количество всяких пояснений и так далее, но вот этот вот режим готовности, он как бы никуда не девается, он по-прежнему работает. И э, ровно то же самое сейчас происходит с мобилизацией, вот, ну, как мы говорили, можно это называть ротацией, можно это называть инерцией военкоматов, но тем не менее. И э, в коме есть замечательный депутат, его зовут Виктор Воробьев, он руководитель фракции КПРФ в в парламенте Республики Коми, и на днях он направил э, обращение Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту, э, о том, чтобы э, ну, как-то издать указ э, о, о, о завершении мобилизации, потому что, ну, вот, как мы м, разговаривали с Виктором, он сказал, ну, вот а если, допустим, завтра там какому-то человеку приходит повестка, и человек хочет как бы сказать, ну вот как мобилизация закончилась, он пойдет в суд, он начнет разбираться и мы скажем, а где документ, этого документа нет. И э, вот депутат Воробьев, он направил президенту России вот это обращение с просьбой пояснить, существует ли документ о конце мобилизации и будет ли э, это документ издан в каком-то виде. И это, в общем, на мой взгляд, это очень важный пример, который показывает, что политическая жизнь вот, в России, она по-прежнему существует, и очень важно голосовать вот, за депутатов на самом низовом уровне. Вот, как бы можно было не относиться там, к той кампании, которая проходила вот, в сентябре, или там, к тем выборам, которые будут дальше. Ну, вот, депутат Воробьев, он стал политикам, которые делают вот такие заявления из регионов буквально в прошлом году. Да, однако вот, вот мы в Германии занимаемся все время, например, муниципальными депутатами питерскими и московскими, вот те самые, которые направили письмо с требованием отставки Путина, и в общем они практически все эвакуируются или уже эвакуированы, поскольку после этого письма наставаться оставаться в России стало опасно чрезвычайно. Многих я уже лично знаю. Я все-таки хотела бы вернуться к прекрасному совершенно депутату Воробьеву, Виктору Воробьеву из Коми, который к тому же еще и признан СМИ-иноагентом. То есть депутат, он же СМИ, он же иноагент. У меня есть вот его прямая речь. С момента вступления в силу закону о физлицах в СМИ и на агентах я не получал ни копейки. Центр, пенсии, гелера, Дзяуф и ены, далее везде, иностранных средств. Более того, с 2019 по 2021 год я находился на муниципальной службе, а с конца 2021 года замещаю государственную должность. С момента получения мандата денежного вознаграждения в госсовете КОМИ, это мой единственный источник дохода. В связи с чем у меня отсутствуют какие бы то ни было правовые и фактические основания отождествлять себя с Воробьевым Виктором Викторовичем из Минюсовского реестра и принимать на себя правовые последствия, наступающие при включении в них КОМ. В соответствии с результатами выборов, наделившими меня депутатским мандатом, я являюсь агентом народа КОМИ. Других принципов у меня нет». Написал депутат, он еще в апреле написал. И надо сказать, что этот депутат еще и отсидел 15 суток, участвуя в антивальных акциях. Постолько, поскольку, дорогие мои друзья, дорогие наши слушатели и зрители, я еще раз призываю вас поддержать лайками Олега Григоряка, главного редактора издания 7 на 7, постолько, поскольку Родина издательства 7 на 7 это. Комия. И, слушайте, ну, я очень стараюсь не выдать какую-нибудь сильно надоевшую вам за много-много-много лет шутку, там, что вы комическое издание, там, или что-нибудь еще, да, ну, естественно, я очень стараюсь, но не получается. Просто, ну, вот депутат Воробьев Виктор Викторович из Коми, прям какой-то душевный очень парень, а, Но ну, и поддержите еще вот представителя Коми. 7 на 7. И подписывайтесь тоже на 7 на 7. Все ссылки внизу. И на канал Мыр. У нас сегодня очень маленький юбилей. Прям малюсенький, прям малюсенький. Мы сегодня привалили за 50 тысяч подписчиков. Совершенно понятно, что это, это ничего в Ютьюбе. Мы крохотные, мы малюсенькие. Но общем то мы старались. И для нас 50 тысяч. Ну, это важно. Для нас это очень, очень я, важно. Я, я, я вас поздравляю. Это... Это важная цифра, и желаю вот как-то серебряную там эту звезду Ютуба скорее получить. Мне очень понравилась вот эта цитата, которую мы сейчас вспомнили, потому что хотя у Виктора Воробьёва не было иностранного финансирования там в юанях, долларах и евро, его еще коллеги по Госсовету Комни пытались лишить, той зарплаты, которую он получает, собственного госсовете. Ну, просто потому что вот он такой нехороший человек агент Хотя, на мой взгляд, это же была очень интересная история, потому что в коме в Сыктывкаре в какой-то момент была же вот эта история с ШИСом, история противостояния мусорному полигону. Да, да, да. И вот это очень хорошо, особенно в свете недавних как бы, заявлений некоторых э, оппозиционных политиков, это именно в Коме был прекрасный пример того, как э, люди самых разных убеждений объединились, а одна из партий, вот партия, которая представляет Виктор Воробьев, это КПРФ, она просто попыталась э, провести в региональный парламент тех, кто, э, тех, кто помогал людям на жизнь, и тех, кто был организатором этого движения. И э, сам Воробьев, как это не, не парадоксально, он имеет репутацию либертарианца, то есть человек максимально далекого от коммунистической идеологии, но тем не менее он прекрасно представляет как бы, интересы, ну вот сегодняшняя новость, он прекрасно представляет интересы мобилизованных в Коми, он прекрасно представляет интересы граждан э, Республики Коми в Госсовете и делает это под брендом КПР. Хотя я сам, я тоже небольшой фанат этой партии. Олег, а скажи, пожалуйста, я вот слушаю тебя и удивляюсь, а, удивляюсь, как такие люди, как Виктор Воробьев, вот как он еще не сидит, прости, Господи. Фу -фу -фу. Знаете, мы сами иногда задаемся этим вопросом, потому что в регионах все бывает по-разному. И мы, мы, мы смотрим на разные регионы и видим, что где-то происходит вот э, такая вот правовая жесть, как вот в Орле, мы только что видели это видео, или в Иваново там с мобилизацией. А в а... тоже, между прочим, губернатор-коммунист, кстати, Клычков. Андрей Клычков, молодой прогрессивный был в свое время. В свое время. Там, ну, там своя очень интересная политическая история, но вот она, лучше мы, про, как мы в следующий раз, про нее поговорим. Но здесь еще очень важно понимать, что вот такие люди, как Виктор Воробьев, он юрист, и он знает, умеет, он видит то, то, то, те, те ходы, которые еще предоставляет российское законодательство для независимых депутатов, они существуют это в том числе вот обращение к президенту это, это вполне внутри полномочия регионального депутата направлять такие документы и э, здесь это но ну, это вопрос политической культуры и в его случае политическая культура помогает ему использовать то что осталось от российского законодательства для того чтобы заниматься продолжать заниматься политической деятельностью а скажи просто олег а вот ты сам. Как журналисты, как. Простите. Ну, мне говорить слово комик, как житель коми. Там. О, я, я, я коми. А мы, да? а, мы, мы называемся 7 на 7 горизонтальная Россия, и да. поэтому мы в нашей команде вот до того, как нас заблокировали, были представители огромного количества российских регионов. И сам я из Воронежа. Я из совершенно другого конца России. Воронеж, с, привет с, Воронежу. Очередной с, мой классный знакомый из Воронежа. С этой точки зрения мне до Клочкова ближе все-таки, чем до Воробьева, чисто по расстоянию. А скажи пожалуйста, а ты веришь в политическое будущее э, депутата Воробьева и вообще таких, как он, депутатов? Они же еще где-то есть. <звы> Ответ на этот вопрос зависит от того, какое будущее будет в России. Я буквально сегодня участвовал в одной очень интересной дискуссии в Фейсбуке с моим коллегой, главным редактором издания «Псковская губерния», вот еще один, еще один уголочек России, yes. а Денисом Хомалягиным, мы как раз... Говорили... Иностранным агентом таким матерым, матерешим, да. Да, и мы в Фейсбуке обсуждали, собственно... Вот если в России произойдут изменения, то вот огромного количества людей же все равно в голове останется вот то, что им в голову вкладывает пропаганда, и те идеологемы, которые сейчас транслируются. И как, как это все... ну что, что будет дальше? И мое глубокое убеждение заключается в том, что э, людям на местах в Пскове, в Воронеже, в Орле, в Сыктывкаре, в Екатеринбурге, где угодно, надо дать возможность решать очень маленькие проблемы. Решать проблемы, вот была история с канализацией в Волгограде, да, и, и, ее же надо ремонтировать, а, решать проблемы, куда, куда утилизировать мусор, сколько платить медсестрам, там, врачам в маленьких поликлиниках. И а, если ситуация в России повернется так, что людям внутри России дадут возможность заниматься этим, не молясь двуглавому орлу, как мы это называем, не глядя в сторону Москвы, несмотря на губернаторов, которых присылают там, в такие маленькие регионы из Москвы, вот тогда у таких депутатов, как Ють Кравравьев, будет прекрасная и шикарная политическая карьера. Про них можно будет снимать политические триллеры. Если же э -э Москва, если же федеральная власть, если та милитаризованная администрация, которая существует сейчас, не даст решать вот, вот буквально гражданам там маленьких поселков там чуть больше городов, областных центров самим свои проблемы тогда мне кажется что у таких депутатов как у виктора Воробьев, есть не очень большой выбор потому что это выбор между сидеть в россии или стоять за ее пределами <сосы> я так хорошо подвелась к разным другим новостям, было подвелась, а потом вдруг отказался, что ты из Воронежа, а не из Коми. Но все равно про комиков. Гарик Харламов объявил об уходе из Comedy Club. Он выступал за клуб с момента основания в 2005 году. А вот чудесная новость, которая просто меня растрогала. Под заголовком «С опорой на собственные силы». После 30-летнего перерыва возоблено производство холодильников «Мир». Новые холодильники «Мир» не уступают, а зачастую и превосходят по качеству отечественные и зарубежные аналоги, отметил генеральный директор АО «ПОЗИС» Радик Хасанов. У нас что не груб, то огурчик. В глазе там Есть и еще хорошие новости – может быть? А, может быть? Больше нету. А, хороших новостей больше нет. Экономика России ускорила темп падения. Россия потратит 1 миллиард рублей на патриотические мероприятия в новых регионах. Москва, Сити. Посидела сегодня пару часов без электричества, не небоскребов и эвакуировали людей. Причем не понравилось, что это был такой вот IQ, по-моему, башня, где сидят все министерства. Там Минцифры, Минокном развития казначейство, там все на свете. Вот все сидели в лифте по течение рабочего дня, кого-то вытаскивали ломиком. В общем, не только в Украине бывают такие вещи. Евросоюз поддавил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, не считая прямой военной помощи от членов ЕС. А еще вот Блумберг сообщает, что Евросоюз изучает возможность использования замороженных резервов Банка России для финансирования послевоенного восстановления Украины. В Европе по состоянию на мае удалось заморозить 27 миллиардов евро. Говорят источники «Блумберг», а наши коллеги из канала W шутят, что хорошо смеется тот, кто цап царап последним. Но... А я хотел напомнить про одну прекрасную новость. Ну, она наступает каждый год. Все-таки у нас каждый год 4 ноября праздник. Правда, мы немножко забываем, как он называется, потому что за последние 20 лет он три или четыре раза менял название. День народного единства, да, 4 ноября. А в церковном календаре это день Казанской иконы Божьей Матери. И в связи с этим у меня, я сегодня читал телеграм-канал замечательного священника из Костромы и Иоанна Бурдина. Телеграм-канал называется «Мара нафа, Господь грядет». И там увидел очень интересный документ, который меня вот даже поразил в какой-то мере. Это циркулярное письмо, он так и называется, митрополита Костромского и Нерехтинского Ферапонта. И в этом циркулярном письме своим священником, митрополит Ферапонт рассказывает о рекомендации администрации Канстрамской области проводить проповеди 4 ноября под общей темой «Мы вместе», чтобы в этих проповедях упоминались представители разных конфессий, сражающихся бок о бок на передовой и проповеди во славу российского воинства. И здесь, конечно, вот такие новости, они меня... Ну вот иногда буквально в, вгоняю в какую-то тоску, потому что мне всегда казалось, что Библия — это книга о любви к ближнему, а любовь к ближнему и заповедь «не уби», они, они, они как-то очень плохо вяжутся с войной. И э, иногда мне кажется, что вот если уже и церковь начинает вот такие вещи говорить, ну как бы надежды нет. Но э, вот у нас на «7 на 7» э, э, на прошлой неделе вышло интервью с... Э, и Никандром, его светское имя Евгений Пинчук из Верхотурья Свердловской области, Сурала. И mm -hmm. хорошая новость, плохая новость в том, что он получил уголовное наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. Это статья 280.3 Уголовного кодекса. А хорошая новость в том, что все-таки по этой статье он получил не три года, которые вот ему... Ну, позволяют нашей судебной системе раздавать дискредитацию, а всего лишь штраф 120 тысяч рублей. И вот в этом интервью Ерман Ахникандер рассказывал, что он наоборот, он старается в своей пастве говорить о том, что война это плохо, войны быть не должно, и то, что сейчас происходит, это, это, это очень сильно неправильно. И самое главное, когда мы брали у него интервью и спросили, ну вот вы получили штраф 35 тысяч рублей за дискредитацию, потом вы получили уголовный штраф там, 120 тысяч рублей за дискредитацию, а дальше что? И он буквально в ответе, ответил нам ровно теми же словами, которые указаны у него в приговоре. И э, он и на вопрос, хочет ли он уехать из России, боится ли он уехать из России, он сказал, я не могу бросить своих прихожан и свою маму. И вот такие э, священники тоже, оказывается, есть вот, э, среди православной русской церкви. Хотелось бы, чтобы таких было побольше, но раз уж заговорили о 4 ноября, что есть завтра, День народного единства, тут у нас появились планы Путина на День единства. Ну, это как, как Барон Мюнхгаузен читает свой план на день. Да? Вот Я вот. так понимаю, это проповеди о разных конфессиях, сражающихся на передовой, и, и во славу российского воинства. Нет, вообще-то, конечно, хотелось бы устроить викторину. Как вы думаете, что будет делать Путин завтра? А, значит, три пункта у него. Пункт первый: возложение цветов к памятнику Кузьми Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Ожидаемо. Второй пункт потряс меня совершенно. Посещение выставки «Украина на переломах эпох в Манеже». Читаю. Пункт третий. Встреча с историками и представителями традиционных религий, разумеется, по случаю десятилетия воссоздания российского исторического общества и российского военно-исторического общества, кое мы, видимо, обязаны соному псевдоисторических фильмов, псевдоисторических концепций, псевдоисторических музеев, появление кепки Гитлера в храме вооруженных сил и прочей дичи, ереси и какого-то общего ужаса, но и в том числе я хочу напомнить, что не было второй версии, почему так жестко и так отвратительно посадили, хотя, не знаю, можно ли сказать красиво, историка Юрия Дмитриева, все-таки по-прежнему следы ведут именно туда, в российское историческое общество и в российское военно-историческое общество. А вот еще я специально сохранила тут себе... Маленькую статистику тоже сегодня была опубликована. Почти четверть населения Российской Федерации, днем народного единства, не имеет доступа к центральной канализации, пользуются в грядными явами. Цифра известна, четверть населения. А больше трети российских семей не могут купить вторую пару сезонной обуви. А, то есть сандали одни, да, там, галоши одни. А каждый седьмой россиянин планирует брать кредит на покупку зимней куртки. Ну. Зато у нас в стране говорится очень много красивых слов о цифровизации, развитии всяких высоких Технологии. И меня недавно поразила новость, что жители Якутии не могут вот проголосовать в голосовании на протягивание интернета в отдаленные села по одной простой причине. У них нет интернета. Но зато у нас прекрасное голосование на госуслугах. И мне кажется, что в расписании нашего президента главное слово вот в том, что мы сейчас услышали, слово «перелом». потому что Сейчас ломается и, и Украина, и то, что происходит в Украине, это совершенно чудовищно. Но я не хочу ставить знак равенства между войной, которая там происходит, и тем, что происходит в российских регионах, но точно так же, не точно так же, но определенный перелом происходит и внутри самой России. И то, что сейчас вот происходит с экономикой, те цифры, которые вот о том, что люди не могут люди берут кредиты на покупку зимней одежды. Это, конечно, не бомбежки Мариуполя и не Буча, но это, это жесточайший удар, который Путин наносит самой России. Я, наверное, как и многие наши коллеги, потому что, ну как, мы встречаемся всегда, мы что обсуждаем? Обсуждаем. Не что мы пишем сами там или пишем, потому что мы прекрасно знаем, что напишет да, какой-нибудь хороший, хорошо известный там человек. Мы все читаем какие-нибудь там мусорные каналы, да, кремлевские каналы. Я вот я обожаю читать э, вагнеровцев э, в самых разных постасях, потому что, конечно, э, встречается такая дичь, э, которую вот, хочется зачитывать. Хочется зачитывать, ну, потому что ну, удивительно, удивительно у людей представление о мире. И даже как-то вот непонятно. Как это оно у них возникло? Ну, вроде как, наверное, не знаю, одни буквы алфавита мы знаем, они складываются в слова, и как-то одним воздухом дышали. Как так могло быть? Вот сегодня э, нам канал Пригожина пишет. Украинских беженцев просят вернуть все пособия и выплаты, которые им предоставила Германия. Я в ней живу. И вокруг меня украинцы, соседи мои украинцы, везде украинцы, и мы антивоенных денег Германии во многом помогаем украинцам. Вот, вот как, в какой воспаленной башке могла родиться эта новость, я себе просто не представляю. Вот, вот, ну вот зачем? А, вот чтобы что? Чтобы не надо было ехать в Европу? 14 миллионов уже уехало, 14 миллионов. И они поехали не за пособиями, они поехали от бомбежки, не поехали от войны. А, а с другой стороны, мы сегодня показываем, как на войну едут люди из орла, да, которых просто взяли и держат в клетках. Просто в клетках, как. Слушай, сейчас, сейчас так зверей запрещено держать. Запрещено держать так зверей в нормальных странах. Да ну. Говорит... Я, я, я не могу, у меня сердце разрывается, когда я думаю об Украине. У меня буквально сегодня в 10 утра должен был быть, я должен был позвонить одному своему знакомому, который живет в Украине, и я не мог до него дозвониться два часа, потому что там просто не было света. Там вот просто в доме сказали, света не будет. И света не будет, потому что российские ракеты падают на... На украинские города и мне кажется что что вот такие сообщения вот о которых мы сейчас говорим о том как плохо в европе недавно я видел юмористический твит мой соб... живу в европе мой с собакой потому что собака теплая я ее намыливаю. Вот, они транслируются внутрь России просто для того, чтобы люди, которые живут в России, они не, не, не думали о том, они видят то, что вот происходит в Орле. Они, господи, там вот на том видео, которое мы смотрели, там же ужасные дороги, там вот эти обшарканные ужасные здания. И когда люди считают, что а там вот украинцев в Европе ограбили, там они моются собаками, ну, вроде как это все подергивается какой-то дымкой, и стараешься этого... Вроде как можно и не заметить. Хотя как этого можно не замечать, я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что один из очень, а может быть, и самый точный диагноз всем происходящего дала Алла Борисовна Пугачева, которая сказала, что Российская Федерация вступила в схватку с воображаемой реальностью. Насочинила себе врагов, насочинила себе побед а, и сражается с ними отважно. А, насочинила себе какое-то будущее, какое-то прошлое. Ничего этого нет в реальности. Ничего этого нет. Нет никаких бандеровцев, нет никаких нацистов. Нацисты, надо, искать их надо в России, нациков. Его больше нигде. Почему весь мир так поддерживает Украину? Почему? Знаете, э, я сегодня видела на старинной мозаике в Карфагене, а сейчас даже скажу: э, видела сегодня вполне себе вполне себе э, свастику. А, но как было не пошутить, что археологи отыскали знак присутствия Степана Андреевича Бандера да, в Карфагене. Ну, ну, ребят, ну давайте, давайте разрушим Карфаген, раз тут вот такое дело. Воображаемая реальность. Ну, я на самом деле хотела еще и подготовить вас к ужасному совершенно видео. Я думаю, что многие его видели, а кто не видел, посмотрите обязательно. Ну, коротенькое. Батальон Батальон Югра отправляется на фронт. Батальон Третий батальон это! Третий батальон это! Сига! Кто мы! Батальон Югра! Чего мы хотим? Мы! Что мы делаем? Уйдем! Врага! Врага! Врага! Врага! Это тяжелый очень камер, тяжелое видео, потому что, с одной стороны, здесь можно увидеть просто возбужденных мужчин, которые что-то громко кричат, и в общем-то. А они кричат «Смерть!». Мне это напомнило, у нас на 7 на 7 есть такая, есть такая видеорубрика, когда наши журналисты в регионах, они ходят и задают ну, обывателям, простым людям, которые идут по улицам, вопрос вот, по какой-то текущей повестке. И в одном из таких видео мы спрашивали у жителей регионов, а можете ли вы, как, как можно отличить нациста от ненациста? И одна из женщин, которая отвечала вот, одному из наших журналистов, она ответила буквально одним словом ⁇ пытать ⁇ и вот, вот это, я не понимаю, что должно... И мы, мы переспросили у нее прям пытать людей, да, чтобы выяснить, они нацисты или не нацисты, фашисты или не фашисты. говорит, ну а как еще? Надо брать и пытать. И э, я, мне, я бы удивился, даже если бы я это услышал от, представь, там, я не знаю, от сотрудников СИНа, потому что какие-то приличия хотя бы в личном поле они пытаются соблюдать. Но когда... Это говорит женщина вот просто на улице неподготовленная, это меня очень сильно поразило. Я даже не хочу обсуждать, напоминает ли это. У такое ощущение, что вот эти вот батальон Югра, Югра это, я просто напомню, Югра это Ханты-Мансийск. Это далеко-далеко на севере. Это север Сибири. Югра это там, где вот олени, там, где вот. вот... Полярное сияние и так далее. Но вам не кажется, что вот они вот Югра сила, Ахмад сила, что вот это вот все пошло, они же косплеют Кадырова? А... У этого батальона очень, очень интересный бэкграунд, потому что во-первых, в течение лета у нас появлялись там в разных регионах. Я сейчас, к сожалению, там точную цифру не назову, но в нескольких десятках регионов появлялись именные батальоны из добровольцев. А добровольцы это бывшие контрактники или там люди, которые прошли через. Уже прошли через вооруженные конфликты в горячих точках, но вот батальон ЮГРА — это первый батальон из мобилизованных, которые вот отдельно они попросили, чтобы они служили вместе, чтобы их готовили вместе, и их командиром стал чиновник регионального парламента вот ХМАО, Ханте-Мансийского округа. Его зовут, по-моему, Дмитрий Аксенов. А, и он краповый берет. Ну, то есть, вот э, это не просто косплей, это человек, видимо, все это видел, когда служил, как бы, вот, в нулевые годы. Давайте поедем дальше, потому что все-таки чуды дела твои, Господи, в регионах. А, участники, Ученики, ученики российских школ шьют одежду для участников специальной военной операции и позируют с балаклавами. А, на... В снимках мы видим учащихся 6 и 11 классов. А также шьют еще теплые кофты, чтобы послать их мобилизованно. В знаете, вирусятся фото школьников, которые все-таки это шьют. Это в Лыбатнанге, ямало автономного округа. Они участвуют в проекте «Тепло наших рук» для защитников Родины. Если я не ошибаюсь, в Лыбатнанге именно сидел украинский режиссер Олег Сенцов. Крым. Как сообщает представительница городской администрации Марина Трескова, учащиеся 6, 7, 8, 90 классов, свободно от уроков время своими руками, изготавливают балаклавы и теплые кофты. И сейчас заботливыми детскими ручками изготовлено 7 комплектов одежды, а в планах увеличить объем в три раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло, пишет Марина Трескова. А ранее в школе номер 4 города Собинка Владимирской области прошла акция «Шьем для наших». А, вот, вот что это? Школьница Балаклавов. Сергеев Посадик в Москве, в школе номер 16. Участники российского движения «Школьников» организовали в классе мастерскую по пошиву Балаклав. И в акции «Шьем для наших» поучаствовали участвовали ученицы 6 класса Замишевской школы в Брянской области чтобы поддержать военнослужащих, сообщает издание «Маяк-32». Посты о школьных мероприятиях попошли в одежды для военнослужащих. Массово стали появляться к концу октября. Снимки вызвали споры в соцсетях. Пока одни комментаторы говорят о пользе труда для детей, другие возмущаются, что несовершеннолетних учеников таким образом вовлекают в политику. А ранее в медиаликсах сказали, что жительницы Белгорода Надели толстовки в честь ББО, чтобы передать девчачье спасибо вооруженным силам Российской Федерации. В Белгорде, по-моему, даже централизованно этот мерч как-то распространяется. Мне бы очень хотелось верить, что это такие, знаете показательные выступления, как вот всю весну мы смотрели на этих несчастных детей там, из спортивных секций и детских садов, которых выкладывали буквами латинского алфавита всякими интересными, а сейчас вот идет вот это. Но э, я боюсь, что это э, это то, как российские власти сегодня видят патриотическое воспитание. И э, э, я бы здесь просто хотел напомнить родителям, которые не хотят, чтобы их дети участвовали в вот, э, подобных мероприятиях. Любые внеклассные активности — это не обязанность. И э, можно отказаться от участия в... Господи, с этими разговорами о важном. И вот в таких вот кружках и секциях, где занимаются, где приучают детей к войне. Вот, по сути дела, это, это просто приучение детей к войне. А милитаризация — это плохо само по себе. Но милитаризация детей — это мина, которая закладывается на, там, на 20, 30, 40 лет. И я просто хотел бы напомнить родителям, у вас есть возможность сделать так, чтобы ваши дети в этом не участвовали? Ну, у нас еще есть, я так думаю, не только... Ну, да, дети, конечно, это очень печально, но... У нас развлекаются прекрасные взрослые, как я понимаю, и покупают кое-что интересненькое на Авито. Авито же недавно переименовали, да? Ой, я сегодня вот как раз заходил и проверял эту прекрасную новость. Это новость о псковском губернаторе У -у -у. Михаиле Ведерникове, который... Это вот к вопросу о том, какую виртуальную реальность Россия строит и какая реальность получается на самом деле. На самом деле губернатор Псковской области покупает два броневика «Тигр» на сайте бесплатных объявлений «Авито». И об этом это не измышление там, иностранных агентов и, и э, там, зарубежных шпионов, об этом он сам говорит на, на, на пресс-конференции в ТАСС. И самое парадоксальное то, что просто взрывает мне мозг в этой новости, он это покупает для соединения, которое считается, ну, долгое время, по крайней мере, считалось, российской армии элитным для 76-й воздушно-десантной дивизии Псковской. Это вот знаменитые псковские десантники. Я залез на Авито. Это по-прежнему пока что называется Авито. Не знаю, как у них с брендингом, но сайт по-прежнему Авито. И посмотрел, и действительно можно купить вот этот вот броневичок Тигр. Он стоит от 4,5 в какой-то минимальной комплектации до 16 миллионов максимальной комплектации. Такие объявления действительно есть. Но совершенно непонятно, почему власти почему гражданские власти региона покупают боевые машины для военного соединения. Ну, на Авито, кстати, можно приобрести очень много всего интересного. Мы сегодня нашли новость и просто решили ей поделиться с нашими читателями, потому что она внутри редакции нас очень сильно повеселила. На Авито продается бункер. В одном из российских регионов люди сделали бункер, обшили его очень красивыми розовенькими подушками, там, по-моему, 80 с лишним квадратных метров, ванна, душ, там кухня, запас продуктов, и можно себе там за несколько миллионов купить настоящий бункер, чтобы переждать вот наше нелегкое время. И все это, да, это вот Авито, это та реальность, которая дана нам вот на таких сайтах. Я вчера читала новость Коммерсанте коммерсанте по поводу того, что очередные там чиновники скрылись в очередной какой-то стране, которую украли на строительстве бункеров. Ну, ну, ну ребят, ну, ну, строительство бункеров, не надо красть на бункеров. Ну, вы, вы чего? А, а Недавно в Липецке, если я не ошибаюсь, повесили на, на стенах как бы обычных домов, обычного ЖК, объявление ваше ближайшее бомбоубежище находится по адресу там телефон был указан но адрес нет и когда спросили как бы а, а где же адрес они сказали, Ну мы еще пока ведем эту работу но вот объявление нам уже надо повесить извините я в гостинице затем меня ходят я ничего не могу сделать а главное не могу сказать эй, перестань ходить потому что это гостиница но то есть там заканчивать явно сигнал я не могу вам не прочитать трогательное объявление, которое я сегодня обнаружила в фейсбуке у Татьяны Малкиной, у известной журналистки. Все, что вы хотели знать, а на самом деле нет. Об... Я подберу сейчас синоним. Об сумасшедших пассажирах. Татьяна публикует объявление. Уважаемая Мария Ивановна, это не ее, а, не Татьяне пришло, в ближайшие выходные в столице пройдет ряд патриотических мероприятий, посвященных, я читаю, как написано, это вот, вот не я, ко дню народного единства, а также юбилею парада 41 -го года, который отмечается 7 ноября. На Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы. Десятки единиц военной техники, кинохроника, инсталляции и театрализованные постановки создадут атмосферу, создадут атмосферу, догадайся, чего, создадут атмосферу, ноября 1941 года в Москве. Yes. Мне кажется, а, атмосфере... прямо наконец Хотелось от души пожелать им оказаться именно в этой атмосфере, не по наружку, а на максималках. Людям, которые это пишут и это устраивают. А, вот этих вот точно не отмыть. Они зовут для москвичей гостей столицы. Пьянящая атмосфера ноября 1941 года. Берегите себя! И обязательно подписывайтесь на канал «Мы» на 7 на 7. И я очень надеюсь увидеть вас в следующий четверг с чадами, домочадцами, друзьями, бутылочкой пива, я не знаю, там вообще, кошечек, собачек. Покажите, вдруг мы им тоже понравимся. Мы большие любители кошечек и собачек. До ну, встречи. Спасибо. До встречи. Счастливо, пока. Счастливо.